Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня будет разбор сделок за предыдущий день. Покажу, сколько удалось заработать. Также вам напомню уже 96 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. У меня изначально была цель на 2021 год выпустить более 100 полезных видеороликов подряд. Когда я садился делать этот эксперимент, я, ребята, не знал, что я буду делать следующие 99 дней. Я просто сел, я понимал то, что каждый день мне придется работать, каждый день мне придется записывать видеоролик монтировать делать описание превью я понимал на что я иду да но осталось уже буквально четыре дня и я выполню эту цель хотя когда я изначально садился я вообще не понял, что я буду делать а цель этого эксперимента на самом деле не mercedes а показать вам возможно вы все время долбитесь ребята в одну стену вот это мой заработок здесь я буду зарабатывать когда я записывал вот этот самый эксперимент 100 видеороликов я прокачал совершенно другие темы которые сейчас мне приносят намного больше денег поэтому моя цель была показать то что что не нужно долбиться в одну стену расширяйте свой кругозор и вы найдете то что вам на самом деле будет приносить и удовольствие и деньги короче ребят я надеюсь вот э, сам итог этого эксперимента вам очень понравится короче давайте теперь перейдем уже к разбору моих сделок потому что меньше воды сам не люблю когда льют вот в видеороликах что-то там рассказывают в общем люблю когда у нас все по делу в стакане спота мы с вами видим крупную плотность на 57 тысяч монет это у меня стакан спота если кто-то не знает это у меня стакан фьючерсов это там где я уже собственно торгую по техническому анализу здесь ребята абсолютно ничего интересного нет единственное что можно здесь не чутить, это вот такую вот трендовую линию да и от этой трендовой мы грубо говоря входим но во всяком случае в этот день у нас рынок хорошо так проливался биток у нас также падал все альты летели за своим папой поэтому как бы эта монета должна была быть не исключением тоже лететь на понижение в общем ход у нас полноценно оправдан потому что из крупная плотность сразу мы ставим стоп лозы этой плотностью получается стоп примерно 0 16 а вытянуть в движение мы можем больше одного процента этого ребята получается риск в этой сделке как минимум 1 к 6 это очень хорошая сделка грубо говоря да тут цена у нас после входа конечно сразу же не улетает некоторое время она на этом месте стоит после уже конечно же она хорошенько улетает я раскидываю сетку по которой буду фиксироваться после эту сетку отменяю, потому что здесь ребята короче у меня началась жадность я хотел все намного больше выжить с этой ситуации хотя уже можно было заработать как вы видите примерно около 40 60 долларов но тут опять же говорю меня взяла жадность, мне хотелось вытянуть намного больше. Также параллельно я заметил то, что в телеграм-чате заходили в эту ситуацию несколько ребят, тоже многие хотели выжать какое-то хорошее движение, но смотрите, стакан спота у нас подкидывает крупные плотности, и в это время уже нужно было выходить с этой сделки, хотя бы в плюс 25 долларов. Но опять же я вам скажу, у меня была жадность, я думал то, что у нас рынок будет сильно проливаться и вот моя ошибка. В прошлом видеоролике мы это с вами разбирали, когда ты очень сильно веришь в свою ситуацию. Но нет, ребята, нужно смотреть по рынку. Если вы видите в кино ну или плотность, все, нахрен надо выходить с этой ситуации. Ну, я говорю, я был в себе чрезмерно уверен, но и овладела жадность, я хотел выжать намного больше. Итого, ребята, в этой сделке меня заслуженно, я бы сказал, закрыли по стоп-лоссу, эту плотность полностью разобрали, в этой сделке я потерял минус 13 долларов. Это полноценно заслуженный минус за то, что ты пожадничал, за то, что ты начал пересиживать, мог забрать сделку как минимум уже 40-60 долларов плюс, но пересидел, лови минус на 12,5 долларов. Итого, эта сделка у нас выглядела примерно вот так. Здесь мы заходили, здесь могли фиксировать хотя бы часть позиций, но видите, я пересидел, получил минус. Следующая сделка была открыта по инструменту Уфи, и здесь на самом деле уже интересная ситуация. Здесь такая стакане видим крупную плотность на 23 монеты. Это крупная плотность для данного инструмента, потому что стоимость одной монеты 31 400 долларов, грубо говоря, да? И смотрите, я вам сказал то, что набираю позиции в лонг, и как вы видите, я начинаю набирать позицию в шорт. Здесь логически мы открываемся от плотности в лонг, стоп лосс сразу выбрасываем за тул самую плотность я вроде эту ситуацию даже подробно описал у себя в телеграм-канале но как вы видите я здесь говорю в лонг но сам захожу в шорт я короче кнопки перепутал теперь ребята хорошая для вас новость так как у нас уже 50 тысяч на канале я решил запустить еще дополнительно два телеграм-канала один полностью по моей торговле а второй полностью по обучению это такая хорошая для вас плюшка поэтому кому что интересно можете переходить смотреть здесь полностью все мои сделки Вот сейчас мы с вами сидим их разбираем а здесь вы видите мои сделки уже в режиме реального времени вот как раз Уфи крупная плотность Здесь вы видите я как бы зашел в вон Вон оно подсвечивается да, А сам как бы зашел в шорт Ну то есть немножко короче тупанул И того когда я это уже заметил Я естественно перевернулся в этой ситуации Хотел еще добрать в этой позиции Немножко по объему Ну и 100+, как вы видите я сразу выбросил Грубо говоря за эту самую плотность Некоторое время цена у нас стояла на этом месте Было чуть меня не задело по 100+, То вверх то вниз непонятно И сразу раскинул лимитки По которым хотел бы зафиксировать данную позицию Но здесь цена начинает вкатывать. Меня задевает по стоп-лоссу. Смотрите, в стакане спота мы даже не начали разбирать эту плотность, а меня по стоп-лоссу уже выбило. Итого в этой сделке, ребята, было потеряно 24 доллара, потому что я сначала открывал, как вы помните, шорт по своей ошибке, после перевернулся в лонг, и того выбило меня здесь по стоп-лоссу. Максимально обидная получилась такая ситуация, потому что на самом деле дальше движение у нас пошло только на повышение. Вот такое вот бывает тебя задело по стоп-лоссу, хотя плотность даже и не начали разбирать. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту. Я решила обратно попробовать зайти в эту позицию, ну потому что, ну блин, ну было обидно, ты как бы заходишь в ситуацию, как бы плотность не разобрали, а ты все равно как бы в этом движении уже не участвуешь. Итого вы уже сами дальше видели, что у нас произошло, вкинули хороший объем по рынку, цена у нас пошла на повышение, дальше цена у нас еще выше пошла, я уже перетянул стоп стоплос за эту крупную плотность, которую опять же у нас подкинули по стакану, вот эти вот все движения, это было из-за этой самой плотности. Дальше цена у нас еще выше поднималась, еще часть лимиток мы их закрыли, ну последнюю лимитку я уже сам, ребята, закрыл по рынку. Итого, в этой сделке было заработано чистыми плюс 77 долларов. Но, как вы могли заметить, я здесь зашел довольно-таки повышенным объемом, немного у меня все-таки уже начали брать вверх эмоции. И, как вы видите, здесь я выходил очень заранее, потому что можно было заработать в два раза больше. Но, как говорится, кто знал, что такое будет движение, я вроде посмотрел то, что я закрываю эту сделку уже как минимум 1 в 4. И, как вы помните по моей первой ситуации, если я бы там не жадничал, я бы уже взял хороший профит. Поэтому в этой ситуации я не жадничал взял тот самый такой разворот небольшое движение и заработал 77 долларов также ребята сразу хочу сказать то что в этом телеграм канале вы найдете полную мою статистику то есть не абсолютно без разницы какие там будут результаты мне важно показывать настоящую статистику если я буду сливаться я скажу то что трейдинг это полная ерунда это полностью все не работает пока я на этом зарабатываю я буду с вами делиться настоящими своими результатами и вот как вы видите да на самом деле меня сначала выбило после я забрал стоп лосс поэтому ребят кому Интересен этот канал, переходите и подписывайтесь. Следующая сделка была открыта по инструменту вичейн. Здесь немного такая туповатая ситуация, потому что эту плотность то убирали, то подставляли. Всегда находите те плотности, которые стоят на каких-то круглых числах, которые на самом деле у нас будут настоящими, а не которые у нас стоят для каких-либо манипуляций. Вот та самая крупная плотность. От этой плотности я решил взять лонг. Вообще, этот день я торговал чисто от плотностей. Не было каких-то хороших ситуаций на пробой уровня, поэтому приходилось торговать от плотностей. Я вам говорил, если цена цена у нас находится вот в таких вот коридорах, либо каких-то восходящих коридорах, нисходящих, мы торгуем от плотности. Если цена у нас явно демонстрирует какое-то выраженное движение вверх либо вниз, мы торгуем уже на пробой уровня. Итого здесь я опять же смотрю, у нас подкидывают те самые плотности. Вроде сразу пошло хоть какое-то движение вверх. Но ну, по итогу, ребята, никакого движения не было. Эту плотность одну брали, вторую разобрали. Итого в этой сделке я закрылся по стоп-лоссу в минус 11 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, выглядела она примерно вот так отстопились в нужном месте, потому что у нас потом пошел полноценный разворот графика. Тупая ситуация, я бы сказал, не нужно было заходить, но вот говорю, немного все-таки когда берут эмоции, ты уже начинаешь находить какие-то не те ситуации, не те, в которых ты привык торговать. Поэтому, ребят, как только вы замечаете, что вы начинаете гнаться за какой-то прибылью, открываются не те ситуации типичные, то лучше вообще закончить торговлю в этот день. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту рун, в стакане спота, опять же, видим крупную плотность на 50 тысяч монет. И знаете, если мы здесь видим фигуру технического анализа флаки, как бы вроде должны открывать сделочку на повышение на дальнейшее движение вверх да но в общем у нас динамика рынка была нисходящая поэтому я мог предположить то что цена у нас продолжит дальше движение в этом диапазоне и, возможно у нас вообще пробьет вот до этих вот значений именно до этого самого импульса как говорится уровень поддержки можно или сопротивление можно читить там где у нас уже есть вот какой-то такой сильный выстрел вероятнее всего там есть какой-то крупный игрок не знаю понятно ли я объяснил или нет но во всяком случае я постарался Ребята, в этой сделке мы берем шорт, от этого вот места ждаем движения на понижение. Цена сразу вниз не улетела, немного подошла к моему стоп-лоссу, я чуть-чуть буквально перетянул стоп-лосс повыше, чтобы меня вот не задело по этому самому стоп-лоссу. Дальше она пошла на понижение, как вы можете заметить, со стакана спота убрали ту самую крупную плотность, которая у нас стояла, поэтому я решил просто выйти с этой позиции, хотя, наверное, не стоило, нужно было просто перетянуть стоп-лосс без убыток, но я как только заметил то, что у нас этой плотности нету, хотя вот уже и раскинул сетку, по которой Буду фиксироваться вроде уже как перетянул стоп лосс в безубыток, нужно было это не убирать как бы я просто нажал кнопку d уже ничего не отменить и сделка у нас грубо говоря закрылась в плюс всего лишь 6 долларов дальше вы поймете почему я так сильно расстроен вот конечно та самая сделка этого ребята за торговую сессию мне получилось заработать буквально 36 долларов потому что первую сделку мы с вами открывали вчера в видеоролике я ее объяснял поэтому за эту торговую сессию плюс 36 долларов и того за день плюс 22 доллара и того за эту неделю пока, плюс 386 долларов, и по сделке рун на самом деле было обидно, потому что посмотрите, какое пошло хорошее движение на понижение, как только я вышел с этой позиции, цена просто камнем улетела вниз, все бы мои заявки закрылись, все было бы положительно, здесь я короче решил уже закончить свою торговлю также написал в телеграм канале, то что вот у меня как бы с эмоциями что-то уже не то, я начинаю гнаться за прибылью да, ребята, и какие вот, когда происходят такие моменты, лучше становится, потому что я помню, ты вот вроде хочешь 5 долларов заработать, там что-то не хватает, а потом, блин, оп, оп, и все. Минус 5, 10, 15, и потом понеслось. И это, знаете, как снежный ком все накатывается, и убытки только увеличится, но ну, во всяком случае, плюс 36 долларов, ну, тоже как бы заработок. Не минус, уже очень даже, я бы сказал, замечательно. Теперь, ребята, давайте перейдем уже к монете, в которую сегодня будем инвестировать. Я вам хочу просто привести пример, на какие монеты я обращаю внимание. Есть, конечно, такие крутые монеты, как и вичей но вот посмотрите, Вичейн у нас уже очень сильно вырос. Я бы, конечно, хотел бы его купить. Да, воз возможно, он еще в этом цикле покажет какие-то хорошие результаты улетит вот так вот вообще в небесах, грубо говоря, да. Но опять же, смотрите, на что я опираюсь, эта монета, вот у нас, видите дно, вот у нас уже хаи, то есть здесь я не люблю покупать, я люблю покупать, когда вот я вижу хаи, да, я люблю покупать на дне. То же самое я и обращаю внимание на те монеты, которые есть у меня в портфеле. Вот хаи, я обращаю внимание на то, что монета вот, на дне, поэтому я люблю покупать на дне. Будет тот выстрел, не будет, мне абсолютно не важно. Я, грубо говоря, накапливаю немного в долгосрок я считаю то что к этим монетам старым еще будет вот такой вот интерес даже монета dogecoin просто замечательный пример поэтому сегодня ребят буду инвестировать в Dash это точно такая же ситуация монета просто находится на днище мы уже покупали ее примерно 5-6 раз но сегодня 183 доллара за монету я считаю грех не купить Dash по такой цене как бы вам ни в коем случае не советую потому что кто его знает сколько мы с этим дальше можем вообще просидеть и что вообще будет потому что EOS мы пару дней покупали по 5 долларов вчера я покупал уже по 4,2 доллара ну то есть вы понимаете какая волатильность вообще в криптовалюте поэтому ребята если вы не готовы к каким-либо просадкам то лучше вообще не инвестировать в криптовалюту и подождать хоть какое-то время всегда у вас будет возможность поэтому не переживайте пересидите лучше это время у меня просто эксперимент не нужно доинвестировать хочу я это не хочу я должен поработать над собой над своей дисциплиной чтобы блин доказать самому себе то что я смогу каждый день это делать на протяжении 100 дней вот ребята всего заинвестировал 2400 долларов плюс и пока на 185 долларов были, конечно, в моменте, плюс 600 долларов, да, ну, все-таки по рынку пошла, конечно, коррекция. Также хочу вам показать один интересный момент, то, что сейчас у нас индекс страха и жадности опустился до 34 пунктов, а это очень хорошо, когда у нас все боятся, да, надо закупаться, как бы не финансовый совет, но такие вот отметки, там, 17-20 у нас были, когда биток был по 30 тысяч. Ладно, ребята, хватит на сегодня уже информации, я надеюсь, видео для вас было максимально полезным, как бы не финансовый совет, мои видео не признаются, призыв каким-либо действием, всегда думайте своей головой и подходите к инвестированию правильно. Также хочу вам напомнить то, что у нас в конце ноября пройдет бесплатное обучение, здесь же я уже подготовил телеграм-канал, поэтому, ребят, не упускайте момент, потому что потом я уже не буду заниматься этим всем, потому что, как бы, ну, это небольшой такой подгон, короче, на 50к. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья и всем пока!